Анонсирую тему выпуска. Сегодня будем говорить о страховании при выезде за рубеж на собственном автомобиле. Какие есть нюансы, где можно попасть, на что нужно обращать внимание. Оставайтесь с нами, смотрите выпуск. Друзья, привет! Как и обещал, будем говорить о страховании гражданской ответственности при выезде за рубеж на собственном автомобиле. Большинство, я думаю, слышали о том, что такое зеленая карта. Сегодня мы разберем, какие есть нюансы при оформлении сертификата, как надо себя вести при наступлении страхового события за рубежом и вообще, в принципе, зачем он нужен. Предлагаю начать с того, чтобы разобраться, что такое сертификат зеленая карта и для чего он нам, как простым автомобилистам, кто выезжает на своей машине за рубеж, необходим. Начнем с того, что система «зеленая карта» – это система международного страхования гражданской ответственности при выезде за рубеж. Ну, аналог нашего внутреннего договора о страхования гражданской ответственности. Единственное отличие в том, что он начинает действовать в момент, когда автомобиль пересекает границу. Механизм это не новый, то есть сама система «Зеленая карта» была сформирована еще в 1949 году, а фактически начала работать с 1953 года. То есть на сегодняшний день там 48 государств, членов данного объединения. И о чем идет речь? О том, что кто-то из резидентов этих государств, которые являются членами, вот в частности Украина, это член системы «Зеленая карта», приобретает у себя сертификат который позволяет ему выехать за рубеж и быть застрахованным части гражданской ответственности на период нахождения за рубежом ну, по крайней мере на те даты которые указаны в сертификате почему это важно и нужно любой из нас при нахождении на территории другого государства может попасть в дтп начнем с того что ну как минимум да мы не знаем местности не знаем нюансов дорог не привыкли еще к стилю езды, ну, то есть может произойти на самом деле всякое. Это один момент. И второй момент, например, в Европе достаточно жестко подходят вот к делитным отношениям. Особенно если там ущерб причинен жизни и здоровью третьих лиц. То есть суммы компенсации на самом деле достаточно высокие. И можно попасть в серьезные неприятные. Вот для этого и нужен сертификат «Зеленая карта». Это договор страхования, в соответствии с которым застрахована гражданская ответственность во время, когда вы находитесь в любом из государств, являющихся членом системы «Зеленая карта». Причем здесь есть важный нюанс. Вы покупаете сертификат в Украине по украинским ценам, пересекаете границу и если там происходит дорожно-транспортное происшествие, то выплата страхового возмещения и порядок регулирования страхового события производится в соответствии с законодательством той страны, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Для примера, если... Лимит на покрытие ущерба, причиненного жизни и здоровью в Украине, на сегодня составляет 260 тысяч гривен, то во Франции такого лимита нет, в принципе. Также Франция, например, лимитирует, если я не ошибаюсь, покрытие ущерба по страховому событию в размере 1 миллион 120 тысяч евро, если ущерб причинен материальный, то есть повреждены автомобили или имущество. То есть разница в лимитах она колоссальная. И, соответственно, это решает проблему возмещения ущерба там, в развитых европейских странах, где суммы ущерба они несоизмеримы с тем ущербом, который рассчитывается здесь у нас в Украине. Как работает система «Зеленая карта»? То есть обязательным условием является наличие бюро «Зеленая карта». Оно может по-разному называться. То есть В Украине функции «Бюро «Зеленая карта» выполняет моторно-транспортное страховое бюро. Если происходит дорожно-транспортное происшествие, то на месте предъявляется сертификат «Зеленая карта». Дальше пострадавшие обращаются в бюро «Зеленая карта». Либо этот орган может называться как-то по-другому в своей стране. Бюро производит выплату в пользу пострадавших. После этого выставляет соответствующие требования на моторно-транспортное страховое бюро Украины. После компенсации ущерба со стороны моторно-транспортного бюро Украины конечный расчет производится за счет страховой компании, которая реализовала данный сертификат. Если конечную выплату страхового возмещения производит украинская компания, то есть один важный момент, о котором нужно поговорить. Это регресс. И мало кто э, знает нюансы регрессных отношений вот именно с сертификатом «зеленая карта». То есть у нас есть основания для предъявления регресса, предусмотренные законом Украины об обязательном страховании гражданской правовой ответственности и наземных транспортных средств. В данном случае эти же основания будут применяться и ну вот, в отношениях клиента с зеленой картой. То есть здесь есть одно скользкое основание, то есть там неисправность транспортного средства, алкоголь, там покинул место ДТП, это никто не отменял, это железные регрессы. Нюанс заключается в том, что есть практика, когда не несвоевременное удавление не является основанием дальнейшим для предъявления регрессных требований. В частности, в Украине это судебная практика. За рубежом нюанс такой, что там э, вот так называемые европротоколы, ну, то есть оформление дорожно-транспортных происшествий без участия полицейских, достаточно распространено. И вот если в случае, когда компетентные органы не вызывались, а у нас э, все судебные решения которые касаются вот регрессов по неуведомлению, они основываются на том, что данный факт был установлен там, в судебном порядке. Например, человек привлекался к административной ответственности по статье 124 административного кодекса. То э, в этой ситуации вероятность такова, что никакого постановления суда, никакой полиции не будет в принципе. То есть процедура рассмотрения дел во всех странах разная, поэтому я бы рекомендовал уведомлять свою страховую компанию, где вы приобрели сертификат «зеленая карта» о том, что произошло страховое событие и сделать это нужно письменно. То есть это исключит дальнейшие какие-то непонимания и дальнейшие все сложности с регрессом. И еще один важный момент, который я хотел бы обговорить. Он касается приобретения сертификатов «зеленая карта». То есть тарифы единые, поэтому цена может варьироваться. Ну Разница только в том, что какие-то агенты за счет своего комиссионного вознаграждения, которое на данном виде страхования там, крайне небольшое, согласятся сделать скидку. Поэтому, если кто-то предлагает с каким-то существенным дисконтом зеленые карты, вот это уже повод задуматься. На сегодняшний день сертификаты, они не выпускаются в электронном виде, поэтому этого тоже быть не может, то есть должна быть бумага. Проверить подлинность сертификата также можно на сайте Моторно-транспортного страхового бюро, проблем с этим нет, точно так же, как и внутренний договор гражданской правовой ответственности. Так вот, есть практика продажи этих поддельных договоров страхования. И очень часто вот продажа поддельных сертификатов она происходит в каких-то вот случайных местах, где идет эта реализация. То есть это где-то у переходов, где-то по дороге уже в приграничной зоне. Поэтому я бы все-таки рекомендовал оформлять сертификат «Зеленая карта» здесь, не оскладывать это на последний момент. И обязательно проверить подлинность сертификата, потому что на сегодняшний день, точно так же, как и полиция, все синтегрировано, вы приедете, проверят там, и можно получить проблему, не заехать просто на территорию Европы, например. Спасибо, что смотрите наш канал, оставайтесь с нами. Будут какие-то предложения, замечания, забрасывайте в комментариях, обязательно все учтем. Ставьте лайки, рады вас видеть у нас на канале. Пока!